Добрый день, дорогие друзья! Меня часто спрашивают, нужно ли обращаться за психологической помощью по телефону доверия? Отвечая на этот вопрос, замечу, что экстренная психологическая помощь необходима в том случае, если человек находится в кризисной ситуации и его личных ресурсов не хватает для того, чтобы с ней справиться. И действительно, самый простой способ решения данной проблемы – звонок психологу по телефону. При этом есть два пути. Воспользоваться общественным бесплатным телефоном психологической помощи, так называемой линией доверия или телефон доверия, либо позвонить в платную профессиональную службу экстренной психологической помощи. Специалисты предлагают довольно ограниченный набор причин, предусматривающий необходимость телефонного общения с психологом. Это актуально, если... Во-первых, жизненные обстоятельства резко обернулись против нас. Во-вторых, мы испытываем невыносимую боль от внезапно сложившихся обстоятельств. В-третьих, прежние мечты в одну секунду оказываются недостижимы. И в-четвертых, все вокруг рушится и рвутся важные для нас отношения. Несомненным плюсом телефонного общения является его полная анонимность. Здесь вы не только не сталкиваетесь нос к носу с посторонними людьми, но и полностью исключаете визуальный контакт со своим помощником – психологом, находящимся на другом конце телефонного провода. Кроме того, специалисты кризисных служб подписывают документ о неразглашении конфиденциальной информации подступающий от клиента. Консультант также согласно международным правилам вправе сохранять в тайне и свое настоящее имя. Общение по телефону напоминает поверхностное консультирование. Специалистам не рекомендуется глубоко вникать в суть имеющихся проблем. Важно снять стрессовое состояние абонента. И не видя самого человека, консультанту бывает порой трудно раскрыть эмоции собеседника и в полной мере почувствовать его реакцию. Все это заметно ограничивает возможности специалиста в выборе наиболее эффективных методов психологической помощи. Тем более, что отсутствует обратная связь, а это значит, что психолог может так никогда и не узнать о результатах собеседования и о произошедших изменениях в жизни абонента. К тому же на бесплатных линиях нередко работают волонтеры, ну, то есть добровольцы. Довольно часто они говорят, э, горят искренним желанием помочь людям, не имея специализированного психологического образования. И это один из самых существенных минусов некоторых линий доверия. Другим существенным недостатком является тот факт, что подобные службы в силу их некоммерческого характера нередко плохо финансируются или рекламируются. И если телефон скорой помощи, МЧС или полиции мы знаем с детства, то телефон службы доверия порой бывает довольно трудно найти, особенно если человек не является активным пользователем интернета. Профессиональная служба психологической помощи, как правило, является коммерческой организацией предусматривающую работу квалифицированных специалистов. Более того, клиент знает, с кем из специалистов он общается в данную минуту. Это дает возможность впоследствии повторно прибегнуть к его помощи, а сам психолог может рассчитывать на частичную обратную связь со своим абонентом. Многие профессиональные службы психологической помощи, предоставляющие платные услуги, оснащены современным оборудованием и многоканальной связью. Они постоянно улучшают свой сервис, обратная связь с клиентом, посредством СМС-сообщений, возможность отсылать клиенту важные материалы по электронной почте. Оплата производится за фактическое время общения со специалистом. В последнее время набирает обороты еще одно направление подобных услуг – доверия дающий возможность собеседникам, общаясь в режиме реального времени, видеть друг друга на мониторе компьютера. Некоторые предпочитают общаться со специалистом э, при помощи так называемого дистантного письма. Этот метод имеет свои преимущества. Ну, письмо всегда оставляет время для обдумывания и взвешенного ответа. Письмо свое и психолога всегда можно перечитать и еще раз задуматься над причинами своих проблем. На одно письмо клиента ответ могут дать несколько консультантов, что позволяет человеку сделать осознанный выбор в решении своего вопроса. Но у дистантного письма есть и недостатки. Письмо, написанное клиентом, как правило, не содержит значительной части необходимой для оказания помощи информации. В итоге психологу приходится домысливать изложенное. Между написанием письма клиентом и ответом психолога проходит значительный отрезок времени, а за это время ситуация может кардинально измениться. Или, например, письмо пришло издалека, и специалист может не иметь реального представления о том, в каких условиях живет человек, что считается приемлемым или неприемлемым в той среде в которой он находится. Выходит, ни один из перечисленных выше видов психологической помощи не заменит личного общения клиента с психологом. Общение, где важен любой полутон в разговоре, мимики, телодвижения. Ведь на том конце телефонного провода находится специалист по процессам переживания трудных ситуаций, не имеющий возможности обратить внимание человека на те исключительно важные моменты, на которые обязательно указал бы во время очной встречи. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал психолога Сергея Саратовского, и мы вместе с вами разберем интересующие вас вопросы. Всего вам доброго.